Следующий вопрос, это всегда стоял уровень, который я уже поднимал, это уровень междисциплинарных знаний. И здесь, когда мы говорим о междисциплинарной медицине, мне повезло уже в том, что я вообще захватил тех, тот преподавательско-профессорский состав, который ну, был сформирован наверное, в 30-е, 40-е годы, в после в военные и посвоенные годы. Это харизматики, это люди, прошедшие все этапы развития страны, когда все было, в общем-то, в таком, ну, часто сменяемом формате, когда нужно было не только вставать на ноги в профессии, когда не было формализма и когда на кону была жизнь. Когда она была шку... у всех у них была шкура на кону, и они к профессии относились очень честно и очень достоверно. И язык был другой, все было другое. Так вот междисциплинарные знания — это то, на что они подсадили те первые еще вузовские, а потом уже другие поздние учителя. Они именно подсадили на вот это врачебно-клиническое мышление, когда ты смотришь на ситуацию со всех со всех сторон и в полном переборе возможных вариантов. Вот. поэтому. Возвращаясь опять к вопросу, для кого создана медицина? Да для себя она создана, для себя, для, собственно, для самого себя. Потом она разрабатывалась и создавалась для своих бабушек и дедушек, для семьи, для детей, для знакомых, для друзей. Когда ты планируешь наддисциплинарный подход, тогда у тебя... Нет карьер, вопросов построения карьеры на, в какой-то отдельно взятой отрасли медицины. И тогда у тебя нет, ну, наверное, верности и преданности хирургии или там терапии, или какой-то другой отрасли. Для тебя это не больше, чем звенья, цепи, грани одного и того же. Ну, как бы предмета, откуда, как посмотреть. Понятно, что для себя это хорошо, и для родных и близких это хорошо, а для системы это плохо. Потому что человек, у которого междисциплинарный взгляд, он видит... Не отстаивает чьи-то конкретные интересы. А раз не отстаивает чьи-то конкретные врачебные интересы, значит, он инакомыслящий. И поэтому ты понимаешь, что вот еще немножко разберемся и поменяем вуз, кончим, получим другое образование, а это оставим чисто для себя. Но, видимо, как говорится, если вы не желаете подчиняться законам судьбы, судьба вас потащит за волосы. И вот это ощущение, что тебя как некого в медицине избранного тащут за волосы, ты от нее, а она за тобой, ты от нее, а она опять за тобой. Ну и в конечном итоге, получая другое какое-то вузовское образование тебя опять начинает возвращать и закидывать в медицину. Вот. Ну и меняется страна, меняются, меняешься ты, меняются времена, обрастаешь какими-то ситуациями, ситуациями какими-то проблемами. И потом уже с какого-то момента получаешь, что, может быть, не стоит уже сопротивляться, может уже принять этот в общем-то, роковой выбор. И тогда стоит вопрос, а кто твои клиенты, кто твои пациенты? Я почему всегда как-то меня цепляет вот эта вот фраза клиент-пациент, клиент-пациент. Но если пациент, то это личностно. Это пациенты, это, наверное, когда это твои родные, близкие. А клиенты, это, наверное, когда ты выполняешь чей-то конкретный заказ. Когда ты лечишь... Одно дело, когда ты лечишь своих родных и близких, а когда ты лечишь чужих, как своих, это, наверное, уже клиенты. И с ними уже ты строишь взаимовыгодные, взаимодоверительные отношения. Потому что... Опять возвращаюсь к тому, что если ты сам на себя принимаешь ответственность за свое здоровье, за лечение, за восстановление, за будущую свою жизнь и свое активное долголетие, то ты и от этого же хочешь от других. Чтобы они тоже принимали сами за себя решение, чтобы они тебя выбирали как, лечащего доктора, принимающего реальные решения, вот, чтобы они тебе задавали правильные вопросы. И когда мне уже прошло 40-50 лет с тех пор, когда мне говорят, а я не врач, а я ничего в этом не понимаю, и я понимаю, это не мой клиент. Ну, это не... Вопросы, клиенты... Они должны задавать как они а как будут развиваться события? А среди каких мы методов выбирали ваш метод? А почему ваш метод лучше, чем метод вот этого? То есть они должны меня пытать, потому что это их жизнь, их здоровье и ответственность за выбор несут они, а не я. Я, меня наняли, я работаю, я исполняю их заказ, вот и все. Ну, а если это касается детей, например? Если не... это, опять, у меня, мне можно доверять, я сам лечу детей, сам лечу внуков, и если бы, вот представляете, что такое вообще принять решение здоровья собственного ребенка, а это же бывают такие ситуации, когда ты один на один со Всевышним и задаешь себе вопрос, кто будет выполнять данное врачебное принятое решение? Ты или отдать кому-то? И когда ты говоришь, а я, а я лучше по профессии, и если, мож, может в моих руках быть ошибка, наверное, может быть, но в чужих руках ее будет намного шанс получить намного больше, потому что я лучший по профессии. Вот это подход, когда ты лечишь своих, когда ты сидишь один на один с самим собой и гоняешь вот эти, иногда на это нет времени. Но иногда это доля секунды, но тогда за эти доли секунды пролетают годы жизни и все твои этапы становления и развития. Вот это как. А конкретные решения принимать относительно своих детей. Какие? Я тебе объясняю. С одной стороны, ты прекрасно знаешь, кому задаешь вопросы, а я прекрасно знаю, кому я отвечаю. И ты прекрасно знаешь, что Но наших трое совместных детей, это И я, как они... Так что мы знаем, о чем говорим. И попробуйте, попробуй, когда ты пасешь ситуацию, когда ты готовишь к беременности, когда ты пасешь всю беременность, когда ты по твоему сценарию протекает вся беременность, когда ты просчитываешь все риски, и когда наступает кульминационный момент родов, и ты, сидя где-то на креслице, Пасешь того акушера-гинеколога, который принимает роды и готов в любой момент вмешаться, оттолкнуть его и так далее.